Что касается по поводу притеснения от православных наших московских церквей, недавно в Святогорске был обстрелин монастырь, там где находятся люди, там есть погибшие. Это было все сделано специально, якобы это обстреляла российская армия. На самом деле это стреляет украинская армия для, для более разжигания конфликта против России. Есть там пострадавшие люди, был сильный обстрел градами вот этого монастыря, насколько я знаю, там есть двое даже погибших людей.